И всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Ванек, мы с вами продолжаем проходить GTA 5 часть. Ну, мы с вами спалили, где живет тот урод, который разрушил брак нашего друга, На. вот сейчас посмотрите, как тебе понравится, вода твоя жизнь. Эй, постой, ты всё не так полный приятель. Ох, твою ж мать, садитесь в пикап. Ну, вперед, посмотрим, что будет. Чувак, да ты, ты реально не <р payoff> а черт, -то, ты только тут глянь. Давай, братан, возьми и сделай это. Чувак, хрен сейчас походу рухнет. Держись, давай, жми сильнее. О, чёрт, боже. Блин. Твою мать, это супер было. Ну ты даешь, братан. Мы это делали. Получил, гандон? Да, получил. Но мы точно хотели вот так хранить его в странный дом. Мы хотели преподать ему урок, твою мать. Да уж, дорогой урок вышел, братан. Ничего больше времени пройдет на... Так теперь... Что... Так что читай, мы обсадим его в сугубствах. дом Майкла. Угу. Я это, вот это вот не сделал в прошлой части, в прошлой серии, в прошлом эпизоде. Ну, мы с вами как бы помогли же Майклу, получается. И он у нас сейчас перед нами в неоплатном долгу. Мистер перед... Десанто, Мистер Десанто какой черт, house? это не мой дом. Гонишь. Брателло, oh, разве я могу подать like себе вот такие хобби? Такой... Так, спрятался. 6, пять сюда сбежал так спрятаться. Ты, тебе конец. Черт, кто думал, на... Хости, братан. все все Давайте дальше возвратимся в дом к Майку. Бомбистых фиговых. И... обожаю эту музыку эту песню именно эту песню люблю вот все эй спасибо за помощь парень не думал что будет так жарко черт тащить дом с холма то есть способ насылить врагу да я думал что все дерьмо в прошлом но даже не знаю что за хреноте происходит вот черт мне кажется мы сейчас узнаем Вы знаете, кто я? Вы знаете, кто я? А? Нет. Не знаем, да? Кажется, знаю. Хорошо. Я знаю, кто ты, и знаю, где ты живешь. Как тебя зовут? Я Франклин. Право. Право. Итак, Франклин. Может, расскажешь мистеру Десанта, кто я такой? Кажется, вы Марсин Мадрасо. Хороший мальчик. Расскажи ему все, что ты обо мне знаешь. Чувак, мистер Мадрасу... Мистер Мадрасу, очень уважаем бизнесмен. Его положили в руководстве мексиканской бандой в Америке. перевод с наркотой на поскольку все в Систетле пропали, мальчик. А теперь Майкл. Я задам тебе один вопрос. Зачем ты нас раз-за-раза... А, я думал, что владелец страха от нужны. Странно, что у тренера по был такой дом. А, да, как-то сразу не подумал. подумал. Это да. уж точно, да уж. Well, что ж, Наталье придется пожить в отеле, пока идет ремонт по за твой счет, счет. да? Конечно. Хорошо, и мне кажется. Ремонт обойдется где-то.. В 2-2,5 миллиона. Разумеется. Супер. Потрясающе, блин. Давай, чувак. Черт, в норме? Как никогда. И что теперь? Похоже, придется придётся, придётся повременеть. Твою мать. Дружище, я в долгах по самому макушку. День... А деньги я умею делать только одним способом. Лянча придётся связаться со старым другом. Мне нужен Лестер. Лестер. Думаю, он в городе. Возможно, придётся его поискать. Я займусь этим сам. Дай мне много времени, ладно? Конечно, чувак. Твою же мать. нига выполнена семейная консультация на enter дальше next у меня кстати вольфенштейн за не ордер закачан 22 часть кстати вольфенштейна я планирую его пройти по ну когда день победы 9 мая ну нет 9 мая нет не сделал Здрасте. Это номер Лестера Креста. А кто спрашивает? А кто отвечает? Okay, right? Знаешь, здесь все осторожно, даже для покойника. Майкл. <свист> Майкл ты что, ты не весел дружить? Даже смерть не решил меня так-то обаяния. Заходи в гость, старина. Я тоже в Лос-Антесе, как ты, Мурьера Хайц. Мурьета Хайц. Мы, собственно, позвонили нашему старому другу Лестеру. И он сейчас в городе, получается, где-то. Ну, ничего. Закончили болтать, трепаться. Майкл и Лестер закончили, наверное, трепаться. И... Вот так. Вот. Так вот до сюда вот эй стоп как ты эй Hello? во первых заедем в лос-сантос кастом прокастомизируйте эту тачку во вторых нужно ехать в магазин нужно первое дело вот сюда заехать вот на вот первым надо первым делом надо заехать нам вот сюда вот ребятки надо вот сюда вот нам заехать во первых нужно вот сюда во вторых нужно сюда да всех короче надо убивать я нигде не был я... а в сохранении папарацци сохранить эм, да. а актер разблокировал под названием аманда так не-не-не-не-не-не-не-не-не надо потому что мне за авторские права еще прилетало уже очень много точнее дофига я бы вам сказал так мне прилетал за то что я просто авторские права на музыку не указал в игре в, в этой игрушке под названием gta 5 не указал авторские права и была очень фигово честно говоря сколько, у, кстати, у Франклина, у Майкла денег, а? Не знаю. Ой, тай, Тайга, тайгатор короче. Почему за 175? А, блин, 200, бля, ну, все это, да? Ничего не сделаем. Эх, 235 баксов. Нужно ехать, короче, навстречу Плестеру. отсюда вот надо есть вот отсюда вот поехали ч ребят что еще делать -то, а доктор фрид фридлинер района, что ли, этого города он или на этом сночке мокрости. Э, Теперь, амунация, э стриптиз, стрип кино, ярмарка, гольф, теннис. Аман, слишком рано для тенниса. Допустим, у меня не будет нового тренера. Так, скоро. И мне нужен партнер для игры. Короче. Я по правилам будем. Тут, тут, на этой миссии будем соблюдать правила, пожалуй. Ой, блин. Чёрт. На красный, стой. Ну, я... Я... Как я как дилетант могу с уверенностью сказать, что на красный надо стоять, на зеленый надо идти ехать. Ой, дама. Пропускаем вас. Челлендж, блин, ездим по правилам, ребятки. Хотя это серия... Ой, вообще игра не про правила, но я попробую на следующем светофоре, короче, на прав... по правилам поесть. Потому что, ну, как бы по правилам, по правилам, по правилам надо есть по правилам всегда. Сейчас красный есть, стоим. Ой, то есть я же не на левом... Я же не на том месте стою. Фривей in Подтормаживать немножко, да, но все же. Дед не. Где деньги, мать твою, если мне снова придется тебе прийти, тебе будет хуже, чем в прошлый раз. Новый карта. Эм, новый картак. Контакт, Мартин. Где деньги, мать твою? А денег нету, Мартин. Извини. На желтый же можно, но если это только, зеленый, только что зеленый горел. И... Едем только по правилам, только по правилам. Даже не по правилам GTA, а по, по ПДД. По правилам дорожного движения едем, ребятки. Ну, по.. не, не по основным, конечно, получается, правилам есть, а справа.. Слева надо. Нет, мне было бы сейчас горел зеленый. За текстурой провалился, блин. Получается, я это немножко там... Лестер. Ну... Подожди, пока тут место прогрузится. Может, кто-то ходить сейчас в и не особо как Мне кажется. Не может быть так, не может быть отсюда вот сюда вот сходить. Зайти надо. Групп 6. Иди на... Главный вход, камеры 2. Лестер, чтоб тебе, пусть мне или нет? Минутку. Тебя уже заждался. Я же умер. Аллилуйя, видимо, умер ты не насмерть. И мне нужна помощь. Как догадался? Хорошо, ты well, сюда ты... попшься, а зачем иначе ты здесь? Лестер you, был Lester. очень хорошим другом. Я знаю. в друзья. И ты забираешь наверх-то хущ на выполнение моей просьбы. Точнее, я I I I имел в виду. You know so so so Мне надо кое-что сделать тебе кое-что узнать. Так почему вы не поможете? Мне нужны деньги. Ты... ты снова в игре? Похоже на то. Look, Послушай лето. Насчет того, что было... Ты знаешь, ты назвал меня Знаешь, ты назвал меня что я не говорил, что чтобы мягко разлагаться в норт ты разлагаешься в Лос-Сантосе с Жалкий денежка. Падло. Сраный шарлатан. Кто? Джейн Норрис? Ну да, лживая тварь. Я читал в вонючий Рассудке, он был на машине. Я слышал, он заставляет, будто спасомерит. Как? Отдавая всю... С возможными возможностями. Настал час расплату, лживый мудила. О чем это ты, черт возьми, говоришь? Пришло время например, делал воротничок, воротничок, в примере воротничок, которым ты давно мешал Майки. Вот, возьми этот э... э... стиральный рюкзачок, который, который будто специально создан для 45-летней дяди, за, 45 дядь, за вы в 80-х и облачить в костюм генеральный математик миллионера, страдающего аутизмом в слабой форме. Скоро в твою карьеру ложного миссии придется в фатальный баг. Так, ясно. Проваливай отсюда! Позвони мне, когда будешь готов. Поможем естественному отбору сделать свое для наших будет весело, братишка. Ты издеваешься на дно? Я специалист по банкам а не по сетевым штучкам. Будет тебе и банк скоро. Найду что-нибудь. Like как старые добрые времена. Садитесь <coughs> в магазин Suburban Vine Woody. Так, Лессер, ну... Субурбан. О! Дождь! Дождь! Ну конечно, блин. А то я думал, это игра уж без дождя. Суб Урбан Вайнвуд. Дождь, дождь. ФПС проседают. Ну да, я. Знаю, что я поклялся вам. Короче, по всем правилам дорожного движения сегодня есть. но честно говоря, человек как-то не особо как бы, охотно. Этого делать. Крусанс. Бульвар Капитал. Мурьера Хайц. Едем, значит, покупать оружие. Ну как сделаешь на компе, на котором GTA 5, ну вот такая вот, вот такая вот чё. Сандреса в ню, Миррор Парк. Наш челлендж, как бы, с вами не... Натонный челлендж, чтобы он не оборваться должен, по идее. Всю эту серию я езжу по правилам. По простым, обычным правилам ПДД. О, Воррен Брайзерс на тач на этой написано. На этой машине, которая слева тут. Вот на вот это вот, короче. Ой, поехали, зеленый сгорит. Точно, забыл. По общим, по общим признанным правилам едем, короче. А, это только левым. Только припаркованным слева машинам так можно. Суб-урбан, вот. Извините. Извините. меня пригласили нас в одну IT-компанию. Мне нужно кое что, -что, -что такое, технарёб. Помоложе. Потеряли работу и надо как жить дальше, да? Бывает. Ну, не то чтобы потерял, ну, конечно. Просто без работы от жили... с моим папой так же пошли. Теперь важно выглядеть белым. Как насчет э, жилета и шортов карго? Так, мне кажется, так это эм посмотрим. Черный жилет, Red Bull. Так, красный, синий, коричневый, оранжевый, зеленый. Как по мне, это лучше зеленый, как бы. Как говорится, выбранный. Enter выбрать. Ладно, выбрать масштаб левый шифт нет ну ладно вот такой вот ага это одежда молдит вас сильнее всего джинсы Гремовый шорт-карго. Комфляжный шорт-карго. Серые комфляжные шорты. Белый шорт-карго тоже. Ну, все. На эскип все. Если быть прочувствовать собственной достоинство, то садит. Удачных собеседований. Спасибо. О, до свидания. Так, а я вот. Life of Vale. Life in Valder. А, нет, тут автоматически отметился. Ну, ладно. С разрешенной скоростью. У нас в России это 20 километров примерно. Лестер, связь установлена. Снова надо зарабатывать деньги. Майкл ты переоделся и так, что можешь сделать? Прототип находится где-то вовсе ливенный. Ли, найти его и подключить к нему штуку, которая у тебя есть. Чтоб меня так просто пропустит. Конечно же, не просто. Ты должен сойти за айтишника. Я айти специально. нет, если ты видишь под ваш ужти, пока кто-нибудь открыл действует. Ладно. изнять снова зарабатываем деньги направлять черным входу а я думаю что это основной они так хорошо его замаскировали life invengers а не ну заново начать заново повторить на энтер Life in Дождись, Дождитесь, пока вас пригласят. Так. Я, конечно, понял, что Лестер сказал, что нам надо работать. Майкл? Ah. Итак, пере... да, ah. что нужно ah. делать? Проттип на где Life Inventor. Надей его и подключи к нему, которая лежит в тебя в сумке. А, ah, то есть, м -м -м. Хорошо. А, то есть, подождать, пока кто-нибудь откроет дверь в этом Life Inventors и потом здесь по обстоятельствам. Да? хомуха ты! Игра как будто бы все равно говорит мне, нарушай правила, Паня, нарушай. Ну ладно, не, не, не, ну не сумел я правил не нарушать. Ну. ну а чё, ребят? Направляйся к черному входу. Так. вадер жди пока кто-нибудь пусть тебя туда Никто тебя сюда не пустит просто так. Вот все котцен началась. немножко тормозят ну потому что я записываю сейчас как бы а это плюс нагрузка на cp на привет да все хорошо руководство хочет больше функций Но мы и так на пределе раз такое дело то нам придется узнать функциональность тем более мы планируем через год платное обновление ну что надо надо-то надо. Вы понимаете, в смысле, мы должны выпустить бета-версию в четвёрке этого года. И не против жестоких сроков. Но когда требования проекта меняются чуть ли не каждый день, то и работать очень тяжело. Но мы закончили перекур, уже заканчивается. Ну, мой законный перекур. Погодите, мы знакомы. Да, думаю, да. Вы, вы, вы, вы наш временный айтишник. Так, да. Вы должны кое-что для меня сделать. Надо оформиться явку. Эээ... Нет, нет, я бы хотела, чтобы это попало в баз данных, следить за программистом, баз данных компьютера надо, чтобы попала жизнь завтра, life tomorrow. Короче, мы несколько заданий для Лестера сделаем, и все он наш друган Лестер. Завод А программы компы тоже на вашем ПО стоят. А... <свы> Прог... ком... на компах тоже ваш ПО стоит. Это очень круто. Life Inventor. На компах на ПК-шках. На компах тоже ваш ПО стоит, как мне кажется. А чё мне надо сделать, чтобы туда попасть? Или в ту комнату? На компах тоже их было стоит. А почему? А, может быть это компы одной компании, это компы этой компании, а у меня Windows стоит, ну, винда это тоже как бы ПО. ну не основной основном, но второй спинный. Сейчас за комп за какой-нибудь майкл. Тут закрыто. Time to dog. Раунд, переверни. Время для доков, переверни. Дальше, выше, ниже. Вьюр, мы твоё. Мы эм, хотим твои данные. А, это чё, это чё типа корпорации какой-то зла что ли? О. А я думал, с какой тут... А. Может, я должен как раз тут... Так, что тут? Какой-то DDoS атаки подвергся этот ПК. Как мне кажется. Ч ⁇ смотришь? Я не вижу нифига. А, -а, а, тут... Дим это. Тут тоже какие-то люди. О, может, мне в совет директоров надо сходить, чтобы сказать, я новый член. Я новый... Я, короче, человек. Я учусь немножко пока. Что. Ну... Ребята, короче, давайте, пожалуй, на этом мы с вами немножко по... На этом мы пока что с вами Немножко остановимся Надеюсь, видосик вам понравился И давайте всем до скорых встреч Увидимся с вами в следующем видеоролике Пока-пока Нет, не настройки, назад надо Игра И всем, давайте, всем До скорых встреч Увидимся с вами в следующем видеоролике Пока-пока GTA по GTA пятый. Пока-пока.